Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестиционному проекту. Плюс вчера успешно запустилась матрица Fast Moving. Работает в Telegram бот. Сегодня я буду выводить... Все делаю, друзья, в режиме онлайн. Не забываем о том, что это инвестиционный проект, а все, что связано с инвестициями, это всегда риск. Я рискую своими деньгами, вы же думаете сами. Как говорится, это дело хозяйское. Вот. Значит, хочу показать вам <coughs> свои начисления. Здесь идут в перемешку и инвестиционные пакеты и матрица значит это у нас меня идет от 27 число там как бы за вчера а это вот сегодня лишь был телеграм не завис значит но ну, инвестиционные мы будем пропускать и по порядочку это инвестиции идут и матрица. Вот пошли начисления. Сейчас будем смотреть. Вот еще даже ничего не пролистывала. Это инвестиции идут. Так вот, идет матрица М3 рубли. Сумма 134 рубля. Идет реинвест М3 в рублях. И плюс пакет F3 в рублях. Это уже пакет инвестиционный, как бы это проталкивает. Так, далее это опять инвестиции, инвестиции идут. Вот пассивное начисление у меня идет с инвестиций. Как бы 2 из тридцати. Так, это все инвестиции. Мы будем смотреть только матрицы и потом поставим денежку на вывод. Так, тоже. Это все инвестиции. Так, главное меню. Клик, вот мой кошелек. На балансе у меня 510 рублей. А вчера я еще активировала за 1 доллар инвестиционный пакет. Пусть себе капает. Не спешаю. Мне спешить некуда. Так, 510 рублей. Кликаю вывод. Сейчас мы это здесь вот Вон не завис. Не забывайте вступать в чат. Есть чат. Я, естественно, есть в чате, но я читаю только информацию, просматриваю. Так у меня Telegram забанен и я писать не могу. У меня тут телеграмм тупит. Сейчас мы проверим это все на вывод. Значит, вывод. Прописываем. Пайр кошелек. Не забывайте. Тут ставлю сумму 510. Так. Точка. 75. И... Выбираем валюту. Есть доллары, есть рубли. У меня рубли. Если я буду выводить в долларах, значит выбираем доллары. Разгадываем капчу нашу. Любимую. Так, с этим дрон. создать заявку так заявка на вывод средств успешно создана ожидайте пожалуйста ожидаем главное меню И, значит здесь вот пакеты здесь матрицы матрицы доллар матрицы в рублях у меня активировал на 4 матрицы да Далее у меня пойдет уже автоматический автопереход последующей матрицы как бы идет. И естественно, реинвест, реинвесты идут. Значит, заявка на, на вывод средств успешно обработана. И я должна получить 485 рублей на вывод. Переходим на почту. Так. А чё, ладно, так сделаем. Значит, пойдем на почту. Я кошелек-то не открыл. Вот, оповещение. Пожалуйста, плюс 485 рублей. 27.04. И вывод. Мовинг Boot. Все шикарно платит. У меня как бы сомнений нет. Я очень довольна, что я не прошла мимо. Вот. Оставить отзыв. Я не смогу оставить отзыв. Так как я вам уже сказала то, что я как бы заблокирована. Вот. А так все вот Добавляйтесь и читайте информацию, пожалуйста, не забывайте. Вот. Ну, а также есть живая статистика, вот чат, поддержка, мои настройки, транзакции, это все кликабельно. Пожалуйста, все можно. И о матрицах можно прочесть, о пакетах также можно прочесть. Вот эти матрицы, они продвигают пакеты. Инвестиционный тоже как бы. Вот все взаимосвязано, все шикарно, все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Вот мне пришла статистика 26-27 число. Вот. До новых встреч.